Добрый день, друзья, с вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй, шуй бадзи и Цымэнь-Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачёва. Это первое видео из серии видео по чтению жизни методом Цымэнь-Дунзя. В нашей школе скоро будет проходить курс, который так и называется «Чтение жизни по Цымэнь-Дунзя», на котором вы узнаете, как можно прогнозировать события жизни по карте Цымэнь, как с помощью этого метода можно сделать жизнь лучше, успешнее и как можно использовать свои сильные и слабые стороны для того, чтобы достигать больших успехов. И в этом небольшом видео я расскажу вам, как строить карту Цемендунзя на дату рождения человека. Если вы хотите научиться прогнозировать события вашей жизни, помочь вашим близким, или вы хотите расширить инструментарий при работе с клиентами для составления прогнозов, вы можете прийти на этот курс. Под этим видео есть ссылка, вы можете заполнить там данные и получить приглашение на самых приятных для вас условиях. А в этом небольшом видео я расскажу, как построить карту ЦМЭЙ на момент рождения человека. конечно, начну с того, как построить эту карту Цимэнь. Для этого нам нужно зайти на сайт npugacheva.com, в раздел «Калькуляторы». И мы здесь видим на этой страничке калькулятор Цимэнь тунзя Вот он находится. И китайский календарь. Нам потребуется и тот, и другой. Давайте вместе с вами перейдем на эту страничку. Вот видите здесь адрес npugacheva.com, и мы видим калькуляторы. И в этом калькуляторе цемент Дунзя нам нужно ввести дату рождения. Здесь я выбрала в выпадающем списке 1977 год, 1977 год месяц апрель, дату давайте выберем 10 число. Автоматический калькулятор пересчитывает э, именно... На эту дату, карту цимен И здесь стоит время. Опять же, мы все это можем в выпадающем списке выбрать. Вот такая у нас дата рождения человека. То есть мы представляем, что строим карту цемень тунзя на, для человека, который родился именно в эту дату. 10 апреля 1977 года в час обезьяны. И спустившись ниже, в китайский календарь, мы также в этом календаре вводим эту дату. То есть, видите, 1977 год, месяц апрель. Выбираем 10 число. Час обезьяны тоже уже стоит. Нажимаем «Расчет» и получаем вот такую дату Бадзи. Я поместила эти два расчета на один слайд. И мы с вами видим здесь синхронность. С левой стороны у нас карта Бадзи, человека, который родился в эту дату, а с правой стороны у нас карта Цимэнь, человека, который родился в эту дату. Что хочу сказать, что в этом методе чтения жизни, то есть прогнозов событий жизни у человека по методу Цимэнь-Дунзя, обязательно нужно знать час рождения, потому что карта Цимэнь строится именно на час рождения, это часовая карта. Если вы не знаете свой час рождения, то, к сожалению, этим методом воспользоваться вы не сможете. Нужно предварительно восстановить этот час рождения по событиям вашей жизни. Для этого у нас есть специальные методики. Вы можете этот расчет заказать, и мы это выполним для вас. То есть вот мы видим нужную нам карту Цимэнь Дунзя, построенную на момент рождения человека. И как мы с вами можем определить дворец его судьбы. То есть это самый важный дворец. Вы видите, что карта Цимэн дунзя состоит из девяти квадратиков. Да? То есть так разделена на сектора. Каждый сектор называется дворец. И мы видим, что эти дворцы сориентированы по сторонам света. Вверху у нас находится юг. Это южный дворец. Внизу находится север, это северный дворец. Справа – западный дворец, слева – восточный дворец. Ну и угловые направления будут, соответственно, юго-восточный, юго-западный, северо-западный и северо-восточный дворцы. Как же найти дворец судьбы человека? Он находится по следующему признаку. Мы видим в карте Бадзи с левой стороны – нашего слайда есть карта Бадзы. И в дне, вот видите, день здесь написано, да, 10 число, 10 апреля, мы видим небесный ствол, то есть вот иероглиф, который находится сверху, то есть вот этот иероглиф очень важный. В Бадзы это называется «Господин дня», и по нему мы ищем дворец судьбы. То есть мы ищем тот дворец в карте Цимэнь, куда опустился вот этот господин дня, то есть небесный ствол дня рождения человека. И если вы посмотрите, то в раскладе Цимен дунзя этот дворец будет восточный, потому что вот здесь мы видим именно небесный ствол дня рождения человека. Здесь находится, вы еще в карте цимэнь можете, вот здесь в северном дворце находится тоже небесный ствол, дня рождения человека, да, только внизу. Мы всегда смотрим и делаем анализ по тем небесным стволам, то есть по тем иероглифам, которые находятся в верхней, в верхней части. да, Вот здесь вверху находятся. Между этими двумя иероглифами нужен нам нужен верхний. И вот как раз э, тот дворец, куда опустился, это называется небесная тарелка, вот этот вот иероглиф, на небесную тарелку, то есть вверху находится, и будет дворцом судьбы. То есть в данном случае это восточный дворец. Я увеличила вот эту карту, и мы видим дворец судьбы на востоке просто более крупным планом. Да? Здесь то же самое. И мы видим, что в каждом дворце у нас по пять каких-то иероглифов. И, конечно, они имеют определенное значение. Увеличила дворец жизни здесь, на этом слайде. И э, мы видим, что «Господин дня» в Бадзе, да то есть этот вот иероглиф, который опустился у нас в верхнюю часть на небесную тарелку, это сам человек. Внизу под ним, под человеком, тоже находится иероглиф. И этот иероглиф нам показывает физическое состояние этого человека, его суть, его... Опыт из предыдущих жизней, кто верит в реинкарнацию. Да? То есть тот опыт, который с ним уже есть при рождении. С левой стороны три иероглифа. Вверху это иероглиф обозначает дух, то есть духовную составляющую этого человека. Что для него важно? Средний иероглиф обозначает ворота. Ворота описывают действия человека, его поступки. И внизу нижний, иероглиф, внизу нижний иероглиф обозначает звезду. А звезда – это мысли, способности, таланты и характер человека. Конечно, дух, ворота и звезда – это общее описание, то да? есть Звезд у нас 9, ворот у нас 8, духов 10 каждый из этих элементов имеет свои характеристики и вот набор вот этих характеристик, вот этих элементов во дворце судьбы очень много может нам рассказать о человеке: ворота есть счастливые и несчастливые. Соответственно, действия человека могут быть благоприятные, неблагоприятные для него самого. Человек может быть высокодуховным, а может быть с какими-то низкими потребностями и представлениями о жизни, с низменными представлениями о жизни. Человек может быть одарен, а может быть менее одарен. Всю эту информацию мы с вами можем увидеть из Дворца Судьбы. И, конечно, Дворец Судьбы, он не один в раскладе Цимэндунзя, мы анализируем всю карту. И кроме Дворца Судьбы, есть еще Дворцы Богатства, Дворцы Родственников, Дворцы Отношений. Все это мы можем увидеть и прочитать события, которые несут нам эти Дворцы. Если вы хотите больше узнать о методе чтения жизни с помощью искусства Цемен Дунзя, приходите на открытый мастер-класс, где я расскажу об этом методе больше, с примерами, и вы сможете определить, Ваш дворец судьбы. Переходите по ссылке под этим видео, заполняйте ваши данные и встретимся на мастер-классе. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.